Всем привет любителям любительского видео! Прошу прощения за долго отсутствие обстоятельства. Сегодня пришел я сюда в лесочек небольшой в пределах нашего города. Далеко возможности нет, пока выехать, по времени нет пока возможности выехать. Сегодня в планах разжечь костерок, пожечь, приготовить чаек. В общем, провести просто время. Как так. Ну, а это очередное мое выпидрежное видео. Очередное выпидрежное видео. Всем пока, пошли. Эта мышка замерзла, видать. Не все у нас справляются с температурой. То место где я тут не был уже два года ссылочку попробую тут ставить с трудом кошель нашел тропа вот идет зерина через нее не видно пока вот тут я жов костры вот он лавочка на месте вот тут был такой пакет, еще такой сделал, Но на него упало вот такое вот небольшое деревце. Травишки мои все целые, еще Три нога стоит. Да, веревь, конечно, напутал, не пожалел. Тут островое место. Вот оно у меня тут было. О! И вот такое вот чудо. Тоже на месте. Конечно, умерзло все. Стоит, конечно, намертво. Это для распилки дров. связаны. Тут ни одного гвоздя нет. Так что, такое местечко. Нашел я его. Ну, Кроме этого бревна, конечно, было бы все нормально. Так, ладно, ребят, включусь. Ну а сейчас надо немного отдохнуть. Уже наконец-то сделать костерок. На нем и чаек. Хотел каком нибудь камушек найти, чтобы в центре он был. Попробую также картиночки ставить по типу чуга. У некоторых у некоторых народностей так заведено. Да и у нас у башка тоже есть такое. Так что сейчас костерок сделаем вот из этих вот небольших поленцев. Основы у меня будет таких вот, наверное, 2 или 3 больших бревнышка, чтобы дольше прогорал. Лучше, конечно, взять. Но тут так и есть, чтобы они были промерзшие, чтобы они дольше не прогорали. Чтобы костер в снег не уходил. Так что сейчас костерок, чаек. Все потихоньку, все не спеша, все размерено. Время 10 часов 20 минут. Время у нас еще пока есть. Все, кто отдыхает, отдыхайте. Все, кто чаек, чаек. Всем приятного аппетита! Так что, ребята, будем начинать обжигать костюм. Конечно, ребята, я вам не скажу, что я растопку забыл. Просто взял и забыл. Сегодня будет все по-взрослому. Все по-буштрафски. Желание. Вместо растопки мы будем использовать... Бересту. Очень отличный, даже растопчиков, могу сказать. Горит долго, всегда сухая. Ну вот выбираешь. Вот такие вот маленькие. Дерево никакого урона не причиняется. А польза огроменная. Немножечко нам взять. Надо взять. Совершенно мало. Если возможность побольше, то можно побольше взять. Хуже не будет тоже. Так. Да, кстати, ребят, если не сложно, прошу вас отписаться. По поводу звук, как звук. Первый раз купил микрофон, известный всем платформе наших друзей. Так что не знаю, как он что будет. Но, по крайней мере, должно быть удобнее, чем я записывал на отдельный микрофон, потом совмещал голосовые дорожки. Тут все должно писаться уже как в эфир. Вот, в принципе, вот в один кулак умещается это будет вполне достаточно для заведения костерка. Что, ребят, спучимся? Сейчас еще надо дровишки подготовить. Небольшие. И все, у нас будет хорошо. Так, ребят, собирал вот такие вот палочки. Огниво. Вы, наверное, догадались, что я с огнем сделал. Тоже забыл. Так что сейчас вот будет. Так что сейчас будет бил Грилл на минималках. Сейчас мы тут запалимся. Был к чем. А тем у нас всегда амулет тепла у нас всегда с собой. Это называется зажигалка спички. Так что сейчас будет все. Все будет. Но попозже. Так, вот это все у нас так все промерзшие, все промерзшие, промерзшие, почти все. Сейчас чуть-чуть подготовим. Палочки. В идеале, конечно, чтобы они бросили на дерево, такие сухие. Но если нет возможности, которые хотя бы вот так вот просто торчат из земли, и снега сугробов тоже подойдут. Главное, чтобы они не лежали на земле летом плохо горят, про зиму там что говорить-то. Так что, ребята, делаем все правильно. Коленку дрова не ломаем. Так делать не рекомендуется. Но если нельзя, но очень хочется, тогда можно. Так. так. так. Где-то у нас было вот она. Так, берем зажигалку. Сейчас вот покажу, как просто кора горит великолепно. Просто, вот, все. Она занялась. А то утопишь. Зажигается тоже. Очень даже великолепно. В, в, в самой коре березы там много смол. Видите, как она чудит? Там черный как будто тут какой горючий Но на самом деле это всего лишь кора так вот ой, ой. как будто резина горит теперь маленькими палочками цвета закладываем вот костерок занялся уже видно как бы мою сторону не надо а и вообще денек сегодня, конечно великолепно хорошо я сюда пришел был 10 градусов Солнышко было поменьше Сейчас, наверное, столько же градусов но Солнышко побольше Так, ребят Сейчас мы тут Надо сделать небольшие угли Кружка у нас нержавейка Все по фэншую Тихо, падать Спокойней Так Ну вот Вот все хорошо. А, Денег вообще, конечно, великолябный. Ветра вообще нет, полный щиль. Солнышко. и морозиц. Мороз солнце, не чудесный. Все как у классика. Так. Можно уже вот так вот сделать. Там что-то шипит. Ну что, что шипит? Из палежка вода выходит, шипит. Понятно все. Так. Сейчас заодно они подсохнут, просушится. Ну все, ребят, костерок занялся. Тушите уже его будет. Намного, намного, намного проще. Потому что снег кругом. И когда уходим, не забываем тушить костры. Никогда, ребят, даже зимой. Природу мы все любим, все уважаем, все ее ценим. Так что к природе надо относиться тоже правильно. Вот, отлично, отлично, отлично. Хотел картошечки взять, но рюкзачок у меня, конечно, маленький. До следующего раза. Так можно было, конечно, картошечки спечь. Ну, великолепно, просто великолепно. Даже полену ложить пока не Пусть все горит. А мы пока приготовим чаек. Насыпем пока сахарку, чеку туда. Все, как полагается, Кстати, чай из трав. Добрый день, что ли, как 12, что ли, там, всяких ягод, трав 12 наименований в общем. Вообще великолепно кара прогорела Дымить уже перестал так, Черный чат перестал идти Просто уже обыкновенный дым идет Все, ребят То есть с одной, с одной искры, самые тоненькие вот эти волоски Бересты уже занялись сразу И остальные уже прям в кучу положить и Там уже просто как пору горит очень хорошая штука. Но с растопкой, конечно, мне больше нравится. Не знаю. Там процесс того, что ты отделал. Потом сам используешь. Там процесс интересен. Так. Так что, ребята, вот такие великолепности. Дед, самолет летит далеке, собаки где-то Машин где-то жужжит. но пригород города что-то здесь. Где-то нам никуда не деться. Нет, вообще великолепно горит. Великолепно горит, костерка. Ух! Кстати, узлы. Два года прошло, веревка ну Синтетика, конечно, ничего не будет Но, тем не менее, держит Здесь у меня, получалось, я показывал Вот в видео Когда два года назад, наверное, вот, три наверное, назад снимал Как я это лавочка делал Конечно, на дереве вот жертв, которую поменьше Прогнулась Она, наверное, прогнулась, и потом набрала влагу Замерзла, в таком положении она, конечно, осталась Ну, вот на одной Можно менее, сидеть В жерде Если что, лавочка есть, лавочка, конечно, от сугробов, от снега можно Расчистить, и будет все великолепно Просто классно, просто классно вообще Долго я об этом мечтал, можно сказать Уже можно сказать Здесь у меня был столик Но он разлетелся по понятной причине Вон от него палочки остались Таким вот образом у меня тут был собран Так, так Но остальное тут все замерзло не выдерну. Также пакет я нашел. Там часть возможно, он там все в листве и замерзший. Сейчас буду если вынимать. Я просто порву его. Пусть лежит. До весны, если что. А, снег сойдет, потом когда выну. Можно также попробовать сделать перекладину. Вот, кстати, часть от нее. Сломал уже, естественно, древно. Тяжеленое. Так, будем готовить чайпичик. с собой водичка так вот конечно положить некуда уже так сахарок кружечку все это в пакетик почему в пакетик потому что сейчас будет на костре на ней будет нагар на кружке оставаться чтобы не портить вещь рюкзак Потом пакет взял положил. Он, конечно, можно снегом матереть. но она сегодня ототрется. Кстати, этой кружки я использовал только на газовой варелке, но ничего страшного. Пусть. Закопченый вид такой ф -ф -ф футуристический будет у меня. О, Сразу сейчас запотела Ух, пара идет. Замерзла, конечно. Вода вроде не замерзла. Пицца чайок а ребят запах не передать жаль жаль не передать сейчас, сейчас, сейчас. все хватит сейчас она разбухнет будет чуть ли не полная так, Хоп сюда это сюда угольки кстати уже почти готовы так чтобы не упал бы ладно всех поставим. Ложечка, ложечка, ложечка. Люблю сладкий чай. Я вообще сладко люблю. это у нас будет сахар. Так, надо сделать из чая чаек, конечно. Ну, сейчас пока. И такой нормально будет. Так, ложечку. Ложечку. Хитик. Так, ребят. Если что, кому что нужно? спрашивайте не стесняйтесь общаемся разговариваем но ну, так чё дела дела дела Все всех дела блин от костра прям вообще тепло кстати от костра уже очень хорошо тепло идет вот дровишки конечно плоховато горят Это. Дела просто обалденная. Кстати, друг мне посоветовал, хороший товарищ. Канал на лесной формат. Ребят, подписывайтесь, Ссылку оставлю. Хотя он уже, по-моему, не нуждается в рекламе. Последний раз, когда это я вот неделю назад смотрел, там более тысячи, по-моему, полутора тысяч уже подходит подписчикам. Канал развился. Молодец, Сань. Отлично. Поздравляю тебя! И творческих успехов, как на новом месте работы, так и в творческом направлении. Так, ладно, водичка, пока рано. Водичку пока рано. Сейчас, Да чуть-чуть вот так расположим их. О, хорошо, хорошо, хорошо. Тоже же будет. Чайпольник я здесь тоже не взял Кто не знает, кто такой чайпольник Не скажу так. Так так. так так, так Все шипит Дрова все сырые Даже те, которые так торчат Тоже сырые Ну ничего Пусть прогорит Сейчас подсохнет, высохнет. Все, шипить Прям шипение такое идет прям. Хорошее шипение. Вода, вода выходит. Три стоит, я, конечно, кстати, удивлен. Думал, что кто-то придет, тут вот, все поломает, все порушит. Но тем не менее, следов пребывания людей я тут. Ну, конечно, сейчас под снегом не видно. Может, бычки там какие-нибудь баклажки, может, тут что-нибудь лежит, валяется. Но так вот визуально нет. Дерево, конечно, не огорчило как она так посмела прям в проход бухнулась Где на тут стоял хм. можно было конечно внутри она такая грехла и все можно было конечно поставить бы, чтобы она не мокла. я ее растащил по разным странам одна половина часть здесь вторая половина часть здесь не искомит на дерево вот так вот углом стоит дерево Плохой стороной вниз, чтобы она продолжала жгнить. А с нормальной частью вверх. То есть она так от влаги будет сух, ну, сухая, сухой будет стоять. Если бы она лежала, она бы землю уже влагу набирала. Но не хочу. Или упадет, кого-нибудь зашибет. Или какую-нибудь животинку еще придает. А вот одно из предназначений. Сие изобретение человечества. Теточник, Хуба поджопник, ну как его называть? Отлично вообще. О -о -о. Не дуть, ничего. Легко, просто. И посидеть на нем удобно. Я без него вообще никуда не ухожу. Вот так вот я все в лес. Вещь очень хорошая. Даже летом. Не знаю. Великолепно. Сел на него. Всегда тепло. Когда я сел, попахал он вот так раздуть. Кстати, внизу, дровишки. Даже не собирается прогорать, промерзшие все. все равно, хотя бы там лежали, у меня там как бы перекрытие, чтобы они от земли напрямую влаги не набирали, но тем не менее все равно сырые, сырые, сырые, сырые. Угли хорошие, конечно, уже в середине, но сейчас будет еще лучше. В принципе, чай уже можно ставить, кипит, температура будет достаточно. Кузачок маленький, 15-20 литров, по-моему, в нем я брал. Так, чисто, вот, можно сказать, велосипедный вариант. Чтобы не в руках, ни в карманах, ни в багажнике, я на себя немного взял. Буквально там полторашка воды, там, газогорелка все такое, и погнал. Удобная штука. О, шипедик какой идет, а, ребят? Тут дровишки сырые. Так, так, так, так надо сейчас выбрать нам точку Я, чтобы было нормально стойчую точку все отлично Только мне теперь он мне нравится, вот этот чепельник. не нравится этот чепник, тепленько а... придется пока без него плавится боюсь пусть пока водичка просто кипятится с сахарком каждый чай готовит как ему нравится как он любит ему хочется не хочется вот так вот так не знаю даже куда улучшить лучше Вот это мне мешается чуть-чуть мешается мешается ну, Бухольки сейчас сюда вот поставлю На толстые бревнышки И отлично Заворчик пока вот сюда повесим На дерево Так, все, ребят Ждем чаек Включимся Ребят, дождались мы Вода скипела, недолго ждали. Такую хочу себе сделать. Ложечку, палочку. Размешать все это. Да, конечно. Пару гальков свалилось. Запах у великолепный, ребят. О, это соответствует. Сидим на лавочке с модельной. Вообще отлично, кстати, как бы Нормально. Сейчас связан что с ним будет. Сейчас попьем чайку и пойду, наверное, обратно. На этом будет задача выполнена. Все, что хотел, сегодня я уже сделал. Даже больше. Разгребал тут пока еще. Не было вообще такое даже в мыслях. Думал, пост приду. Костеров разведу, чаек сделаю, попью и пойду домой. Буквально 2-3 часа. А, великолепный, как. Ну, запах просто вообще. М -м -м. Просто великолепный запах, ребят. Это чаек. Сейчас снежком его потру. О, стружка получилась до крещения. Да все, засы, засы. А, на тебе костер. Все по-жесткому. О, -о, О. Блин. Некоторые элементы еще прибавились, конечно, сюда. Запах костра. Чего-то еще, наверное. Этот какой пакет какой-то висит, мне кажется, я его тут не оставлял. Какой-то пакет приплавленный. Ну, знаете, сюда еще кто-то захаживает. Ну, это, значит, тоже хорошо. Так вот плохо, что никто ничего не расчищает. А если не расчищает, значит, были давно. Иначе, я думаю, расчистили. Но это не факт. Ой, огненный, ребят. Такой импровизированный столик себе сделал где полежка рядом соединил. Великолепно, чтобы на снегу не стоял. Все промерзшее. На льду. Не, ребят, великолепно, великолепно. Я доволен. Эх, за сапожник. Кстати, следов, вот, пока я прошел по этому лесу, человеческих не было. Животных много. Следов животных много было. Селатик мне надо следовать. Пока по дороге шел, да, следы человеческие были, техники. Туда, чуть вправо, и все, и нет ничего. Тут лес, конечно, такой подлеск, он редкий. мне такой. Не особый, да. Я соску люблю. Основы, как не знаю, все стройное, красивое такое. Потокая, сверху такой весело. А тут дубы, осины, серенькая, ульник. Подлеск ведет этот редкий. Вот так вот через костерок сидеть пожечь, конечно, пойдет. Речка, конечно, перемерзла, через воду ездил. Ну, не, не хочу, нет мне желания через речку переходить. Да и следов там не Где то где-то, промойный, что да и не нужно это. По речкам, вон какой-нибудь был стоящей водой. По речкам нежелательно, конечно, передвигаться. Хотя вот там ручей был, и переходил, он там... Непонятно, какого происхождения, ада желтая такая. Тут еще такое производство большое, прям вот буквально несколько километрах от нас можно. не срастет. значит откуда эта вода? Вытекает. Так да почему она такая желтая? Непонятно. О, вот прям чек чуть-чуть подысывать уже можно его попить. Горячая я не люблю. Прям великолепно, просто великолепно. А чают вот еще разбух чай разбух и прям ну, вроде насыпал меньше половинки чуть ли полно получается влак себя набирает нет тебе хороший хороший чай. ребят Такая отбила. Не хотел, конечно, какой обзор, какой у меня даже мысли такой не было. Взял с собой, если что, думаю, Палочки попилить. Алла. Конечно, Китай. Китайский Китай. Алла. Модель какая-то. 45 250. как вы уже успели заметить. Такая довольно злая такая прям пила. Фиксирует здесь ручку в ней, конечно. Чтобы ее сложить, также фиксация происходит. Чтобы ее разложить, необходим тоже фиксатор нажать. Ну так она, конечно, уму сделана. Зуб какой-то 3D. но это вот, конечно, копия м -м, известных пил. Силки. Зуб у них такой же. Я смотрел на силки, в общем, как по интернету. И на этих пилах. Зуб один в один. Конечно, коммунизили пилит отлично ребята отлично. диаметр конечно и не позволял пропилить полностью в полностью объем пришлось бревно переворачивать но очень достойно очень достойно я даже от нее не ожидал конечно такой пройти, если честно Было очень достойно кстати сашка мне посоветовала Сань, спасибо лесной формат не забываем ссылочку здесь будет подписывайтесь ребят хороший человек хороший канал интересный я смотрю мне нравится очень интересно всегда жду с, с нетерпением прям можно сказать мне нравится вообще подача интересная рассказывать интересно на, интересные обзоры на вещи на предметы на снаряжение вообще ребят молодец молодец вот такая пила в общем будет возможность конечно она может хрипенька может там силки может так конечно не играют но тем не менее блин за свой день что-то я в районе 1000 рублей я убрал 1100, что ли, может быть. Может быть, около 1100 рублей. Не особо дорогая, я думаю, такой вещь. Ладно, ребят. Будем дальше чапить. Ладно, ребят. Всем спасибо, кто досмотрел мое эпидемиарное видео до конца. Вам большущее спасибо. Заходите, общайтесь, комментируйте. Несложно. Так что, ребят, Всем здоровья, удачи, успехов, берегите себя, родных, близких. Всех вам благ вообще. И быть добром. Удачи, ребята, до встречи. Фу, пепель. Что это за мешочек такой? Тут полено, блин. шок под суд под сумку зажаты приплавами не понятно непонятно же